Я не не меня снимаешь. деньги зарабатываю, думаю, это... Деньги. А хочешь я тебе покажу еще что-то? Ну, давай, покажи. Как я работаю? О, ну, давай. Ленин, дай-ка пять. Дай краба. Окей, у меня пять И Давай. на планете они Ну значит, я тебе больше дам? Вот так? А у меня больше снег больше Как буратино. Давай я помашу еще да? Ч, нормально? Да Пойдем сними, нахуй Когда я арматуру пью нахуй Давай, давай. Ну-ка, давай-ка. Ну-ка, агни Ну, сними шапку. Шап, сними. Шапку сними. Дейв из да? Да. Да. Да. Что 8 пальцев Канал Понял? Ага, сейчас вот вам У меня как раз Покажи получается. фига У Фиг. меня пальцев как раз фигушка получается А здесь 5 раз вам! кому еще? Не горячо. Расскажи, пожалуйста. А скажи, пожалуйста, когда у нас будет революция в России? В семнадцатом году. А сейчас семнадцатый год? В ноябре. В ноябре. Ну, когда была эта революция у нас? Не знаю. Вы там что-то видели там революцию у нас? Я не говорю, когда была у нас революция. В семнадцатом году. Ну в семнадцатый год, вот семнадцатый год нам в ноябре. И что вы делать будете? Что делать будем? Да. Кстати. А ничего делать не будем. Как так и... жили, так и будем жить Какие у вас политические взгляды на мир? О, тяжело. Денег не дают. Значит, революцию будете делать? А больше Я, наверное, веки? Войну не надо, нахуй. Война и так уже заролбала. А больше что веки будет? у вас будет? А? Будут? Не понял. Больше Вики у вас будут? Да. Будут, если кто подцепится? Ну. А где все ваши эти ребята, команда? На кладбище. Вот только один на Да. Больше никого. Пойдем так. Без комментариев. Иди балку зашлифовывай А где хуйни зашлифовать нахуй? Сучара блять Ебуча Сучара, я. у меня блять петли эти ёбаные заебали нахуй <сёк> А, а чё это они тебя заебали? эти другие петли нахуй И чё? Их чё делать не надо что ли, если они другие? <сёк> ножиком Я уже сделал нахуй, я тебя зарежу нахуй, ёбаный <сёк> Да пиздичья <Дофизиши>, нахуй <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> А вот что порежешься. Сейчас по городу нахуй идт там А ты по соседству будешь сидеть, Да, да я вкуснее, на, на, на крочах, нахуй, на нахуй, хочах нахуй. Кого-нибудь так ответите, Или тебя там? Ты вот хуйню Сейчас я принесу, нахуй. так вот обедает Ленин. Лисовая кашка с маслом и печенье. И все просто. Голосуйте за Ленина. Голосуйте за Ленина. Голосуйте за снова на фото я твое взгляну. Падал, ты скучал что-то. Вот я все сделала. Новое. Понял? <свист> Хватит больше не снимать. Да, полюбиваю хорошо. Урювил, <свист> то мать, сяду.